Всем привет! Сегодня у нас речь пойдет о ремнях вариатора. Собственно говоря, у меня на верстаке лежат 4 ремня. Из них один гейтс обыкновенный. То есть он не усиленный, как его многие любят, говорят. Блять. Всем привет! Сегодня у нас речь пойдет о ремнях вариатора на квадрик BRP. 150, 570, 800. В принципе, без разницы. Ремни все практически стандартные, идеальные. У нас, значит, стоит гейтс, а CVTEC на... Бирпишный 360 и 364 аля ля усиленный. Собственно говоря, Гейтс у меня обыкновенный, без каких-то либо усиленных нитей. На самом деле в нем ничего усиленного по-хорошему нет. То есть так, обыкновенный состав резины, лишь только вот эта нить. Но больше в нем ничего усиленного нет, как это любит говорить, усилен. Вот, а, собственно, сегодня у нас речь пойдет о ремнях, да? <coughs> и почему cv ремень нужно использовать именно cv Не так, погнали, ребята. У нас что... Ремень новый. То есть он у нас составляет 32. За что я люблю как раз электронный штанги, потому что он показывает сотки. Дальше пошел севеточный у нас ремень. 32. 360. Он у меня чуть-чуть у БУ, прям буквально, наверное, 100 км. Я на нем поездил 32. Ну, вы сами видите, по размеру. Соответственно, 360 я на нем сейчас катал. Катаю, в принципе, 364. Ну, видите, буквально чуть и 32,3. А теперь давайте пойдем по нижней части, то есть по конусу. Буду за нижний зуб браться. Ну, 27.36. 27.36. Ну, 27. Это 364. Это 360. Ну вот по нижнему зубу прям беру. 360. Два Он здесь на конус сходит, поэтому тяжело замерить. Идем дальше. Не будем терять время на это. CVTEC. 28. Ну, примерно вот так вот. 27. Ну, 28, если пройдем, возьмем обыкновенный штангель. И гейтс ну тоже 27. Собственно, вот теперь давайте перейдем к длине, я убираю штангель, uh, будем сравнивать его с 360 -м. гейтс 360 то, по есть по длине, почему у нас гей... гейтсы долго не ходят, в принципе ширина, как с вами заметили, практически идентичная, Очень хреновый, конечно, размер, но, скажу так, примерно они вровень. Но литры не переваривают гейтсы, они разрушаются. Шот-пятьсятки, восемьсотки еще как-то ходят, но литры не переваривают их, и, в принципе, когда катку очень хорошо использовать. Вот. Но, кстати, многие катаются на гепардах на них, и они у них ходят, ну, видимо, хватает, то есть не перегревает ремни. литра литры, видать, слишком дури до они начинают их греть вот опять ребята это все мое собственное косвенное сравнение такое идет ну а дальше давайте пойдем был 360 364 с гейсом сравниваем я примерно поставил одну плоскость ну, подлиняние честно говоря Практически идентичны. Поэтому и ходит и то, и то. А вот теперь возьмем 364 И сравним его с CVTEC. CVTEC номер 2185C. Ну, якобы усиленный C-Carbon. Берем 364 И сравниваем CVTEC. И мы понимаем длина, почему такая у нас, Да. Поэтому, ребята, когда ставят на CVTEC вариаторы ремни не CVTEC, у вас будет проскальзывать ремень, у вас будет перегреваться вариатор и все остальные последствия. Поэтому, если, в принципе, у вас бахнул CVTEC ремень, можете использовать это в режиме, называется, мега щадящим. Попытки просто, попытки доехать до дома. Но не более того, понимаете, некоторые ставят ремни на CVTEC Гейтс, особенно ребята, которые касаются РМ, не используйте ремни GATES, да и, в принципе, бирпишные ремни, которые не подходят по длине между осями. Иначе у вас будет проблема под названиями сплавленные груза и все-все-все остальное такое подобное. Поэтому, ребят, ну, делайте выводы. Все-таки не просто так. производители CVTEC используют <coughs> ремни своего производства. Кстати, они по качеству, по отзывам людей, кто пользуется CVTEC, они достаточно хорошие, даже лучше, чем бирпишные. Вот. Ну, по отзывы по CVTEC у меня, на самом деле, не очень большие. Я на нем, на самом деле, еще вот только-только вот начал. Начал, ребята. Расскажу об этом все в процессе. У меня есть видео, как я это ставил. Впоследствии, если будет интересно, я вам расскажу и поделюсь своим мнением. Всем пока, ребят. Надеюсь, вам помогло. Можно ли использовать cvtec ремень и Бирпишный ремень? Ну, вот, пожалуйста, например, давайте 364 возьмем. Суть какая, вот он, cvt ремень. Я максимально приблизил. Вот так вот получается у нас. Настолько cvt короче, верпишного. Просто тупо докатить до дома пойдет. Но на нем кататься не рекомендуется все-таки. В моем понимании. Если у кого-то другое мнение, можете сказать об этом. Ребят, заполнение решил, короче, я еще, еще по ремням добавить. Знаете, что? и Мне еще какой момент. Возможно, этот ремень себе точно новый, я его абсолютно не хвалю. Я просто ощущение свое. Мне как бы фиолетово, на самом деле. Он дорогуйся, падла. Вот. Его когда берешь, он почему-то так вот, блядь, сука, мягкий. Вот этот как бы жесткий. Возможно, он просто уже как бы все-таки на нем катал где-то... Судя по цвету, который есть Сами видите, может быть, он чуть-чуть дубеет Начинает, ну, как резина дубеет Когда вот этот вообще Гейс, блядь, дубовый, как тварь Вот этот, как бы, ну, он, блядь, свежий Фактически, то есть я на нем, вот, как бы, если посмотреть Там сотку проехал, наверное Максимум 150, наверное, и все Вот такой запасной у меня лежит Гейтс, прям вот жесткий-жесткий Прям вопрос, будет ли он точить щеки варики очень что-то мне кажется весьма велика если особенно особенно вот не эти нити горбоновые которые как здесь есть подозрение что будет поэтому как-то не знаю не знаю ну каждый дело для себя сам вывод потому что блин вот эта хрень гейт стоит ну, там 5000 рублей там пять с половиной до у многих выходят как бы, они довольны ими вот ну вот это стоит 10-12 ну, и там десятку примерно 3,6,4 стоит там в районе пятнашки наверное сейчас ну если видеть так в районе пятнашки блин ну собака такой вот, прям мягкий резиновый вот такой вот этот тот, вот, тоже а этот ему по хер, он, прям, он вот стоит такой ну ребят все показал что как есть вот собственно говоря и все пользуйтесь ставьте лайки не забывайте